Друзья, перед тем как начать, я хотел бы посоветовать вам сервис поиска самых низких цен на ваши любимые игры. Он называется hotgame.info. Если бы я знал заранее о существовании данного сайта, то не пропустил бы скидки на Arma 3, которую я вдруг решил поиграть и купил бы ее за 800 рублей, а не за 1500. Благо сейчас я уже узнаю о данном сервисе, подписался на рассылку по поводу Arma 3 и буду знать когда будут проходить Следующие скидки и акции. Соответственно, здесь вы найдете сравнение цен на всех самых популярных интернет-магазинов. Также хотелось бы сказать, что сейчас Hot Game проводит у себя в группе ВКонтакте розыгрыш. Каждый день один случайный участник получает игру стоимостью до 250 рублей. Все подробности по поводу данной акции вы сможете узнать по ссылке в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и сегодня я решил провести полномасштабный тест процессора R7 1700 в играх. К сожалению, раньше не получилось, поскольку у меня сначала сгорел SSD с играми, потом были проблемы с разгоном оперативы, а позже я продал все свои видеокарточки. Но вот все проблемы решил и теперь можно посмотреть на FPS данного процессора в паре с карточкой 1080 Ti от фирмы Aorus, он же Gigabyte. Да, к слову, скажу, что данный процессор я покупал в магазине Computer Universe, ссылочка на него, а также код на 5 евро скидки будут в описании, так что если вас интересует покупка в этом немецком магазине, то загляните, возможно цена вас порадует. Сразу скажу, что я тестил его в трех вариантах. В обычном, то есть ничего не менял в настройках. В таком виде у меня процессор работал на частоте 3.2. Хотя в теории должен был работать в турбобусте с частотой 3.7. Но здесь все вопросы к производителю. Во втором варианте я вручную зафиксировал частоту на уровне 3.7, чтобы посмотреть, как рост частоты на 500 мегагерц будет влиять на производительность. Предупреждаю, что я его не гнал выше. Во-первых, даже с одним из лучших воздушных кулеров, Noctua NHD14, разогнать его выше 3,8 у меня не получилось, поскольку напряжение приходилось задирать выше 1,385, и при таком напряжении температура у меня зашкаливала. Ну и сейчас наступила жара, и температура в комнате выросла на 10 градусов, так что даже частота 3,8 стала недоступна ввиду просто перегрева. Так что вот вам прославленный припой холодность RC которые разбиваются хреновые показатели конкретно взятого процессора. Ну, такой вот образец мне попался. Ну и в третьем варианте теста я отключал SMT, то есть отключал виртуальные 8 ядер, поскольку многие считают, что это должно способствовать росту FPS. Хотя это откровенно наивное предположение, но все же я решил его проверить. Частота здесь была также 3,7 ГГц. Что касается памяти, то это были те же модули кинстона, которые я уже показывал. Но благодаря Биусу С нововведением от Jessa, Их стало возможным разгонять До 2660 мегагерц И это просто круто на самом деле Это во многом исправило Ту проблему, которая была Сразу также оговорюсь, что тестил я На 11 диретиксе, потому что Если сюда добавить тесты 12 То получится полная мешанина То есть ничего невозможно будет Разобрать, поэтому сегодня Тест только на одиннадцатом. Возможно позже я попробую протестить на 12 там да и к слову, как показывает практика, вполне вероятно, что мы бы увидели зависимость, связанную не с процессором, а связанную с работой видеокарты. Поскольку NVIDIA карты по-разному себя ведут в 11-12 DRATX. Где-то FPS будет выше, где-то ниже, все будет зависеть от игры. Соответственно, какую лепту здесь вносит сам процессор, будет достаточно сложно посмотреть. Итак, полные характеристики тестового стенда вы сейчас видите у себя на экранах. Переходим от болтовни непосредственно к играм первая игра Ведьмак 3, в обычном режиме средний FPS 94 кадра Разгон также особого прироста в среднем FPS не дает. Те же 94 кадра, и скорее всего, тут можно сказать, что все упирается в возможности карточки 1080Ti. А вот отключение SMT вообще снижает средний FPS на 4-5 кадров. Что, к слову говоря, для меня было вполне ожидаемым, ибо загрузка процессора оказывается очень высокой. Временами она фактически достигает 80-85%. Далее была Mass Effect Andromeda. Тут нужно сказать, что по сравнению с обычным режимом, рост частоты существенно влияет на изменение среднего FPS. То есть он растет на 10 кадров, а 95 против 105. А вот отключение SMT наоборот не приносит никакого положительного эффекта. Результат в лучшем случае такой же, в худшем случае на пару кадров меньше. Следующая игра Watch Dogs 2, и честно скажу, что разницы визуально я честно говоря не заметил, во всех трех режимах FPS был порядка 40-50 кадров, он проседал и поднимался в разных местах по разному, то есть никакой закономерности здесь выявить не удалось, а все различия можно списать просто на погрешность, поскольку отснять одинаковые на 100% сцены в такой игре ну это просто нереально. Далее был мой любимый Battlefield 1. В обычном режиме FPS был порядка 75 кадров, в разгоне где-то 77, а вот с отключенным SMT примерно 76 кадров. И вывод здесь такой же, возможно разгоны и дает небольшой прирост в 2 кадра в среднем, но скорее на уровне погрешности, ибо это мультиплеер и одинаковых сцен здесь явно не будет. Но отключение SMT также немножко просаживает FPS, однако опять-таки на уровне погрешности. Правда, точно можно сказать, что загрузка процессора с выключенным SMT была критической. Наличие фоновых задач очень сильно бы повлияло на его работу, то есть стримить в таком варианте было бы просто невозможно. Пятая игра Deus Ex и тут, благодаря встроенному бенчмарку, результаты были более объективными, и более точными, но все же не отличающимися от предыдущих игр. Разгон дает прирост в 2 кадра в среднем, а вот отключение SMT дает, ну в лучшем случае 1 кадр минусом, что фактически находится опять-таки на уровне погрешности. Ну и наконец последняя игрушка, GTA V, как и обычно, рост частоты здесь давал пару кадров выигрыша, но интересно другое, GTA V это единственная игра, где отключение SMT давало хоть какой-то результат, а именно плюс 2-3 кадра к результату с частотой 3.7 но опять таки повторюсь что разница не колоссальная так что вполне может быть что все это можно списать на погрешность Итак, какие же выводы я сделал для себя после данного теста у процессора и так хороший запас по производительности так что рост частоты существенной пользы здесь не приносит Ну, получите вы плюс 5-10 кадров от разгона если разгоните скажем до 4.1 при этом потратитесь на хороший кулер, возможно заработаете ряд проблем с перегревом В общем я считаю, что игра здесь не стоит свеч То есть если вы а, планируете разгонять данный процессор, то это скорее ваш энтузиазм Второе это отключение потоков Оно возможно и влияет на FPS в играх, но опять таки незначительно Да и в разных играх влияние различное Что же касается среднего показателя по всем играм протестированным То скорее наоборот отключение SMT Влияет негативно, и этого делать я бы вам скорее не советовал. То есть, а смысла выключать потоки, особенно если вы не только играете, но и стримите, нету никакого. Но ну, а переключать постоянный SMT с включенного на выключенный режим это вообще полный бред. Да конечно, хотелось бы провести еще тесты в 12x. Возможно, я позже это сделаю, если у меня будет, конечно же, время. Так что вот такие вот результаты получились, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Если видео вам понравилось, то жмите лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там скоро будет розыгрыш. И всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!